По поводу марафона а, пишу как бог, у меня просто столько чувств, и эмоций. И это даже невозможно писать словами, потому что для меня это вообще что-то новое. И, и я к этому марафону очень серьезно относилась, потому что я поставила настолько именно его, наверное, на первое место, особенно в период 33 дней, да и, и сейчас, потому что... Это тот момент, когда я настолько поглощена в себя, в анализ, в свои чувства, что, ну это, ну, это реально просто ты понимаешь, насколько ты многогранна, и ты такая разная, и ты и смешная, и глупая, и умная, и серьезная и злая, и добрая, и ты всегда разная каждый момент своего времени, и если бы не марафон я бы, наверное, это пропускала все как, ну, как раньше, неосознанно. Сейчас я это наблюдаю в себе, вот, все вот эти чувства, и я, когда я пишу пост, я пишу его с ошибками сначала, потому что это первые вот слова, они с такими эмоциями, потом уже спокойнее, спокойнее. И до сих пор я буду продолжать этот марафон, потому что я чувствую, что дальше, глубже и... Много всего неопознанного, и я очень благодарна всем, Нели и ее команде. Они ну, тоже поддерживают, особенно когда ты думаешь, что «Ой, я такой ужасный пост, пофиг», но он так заходит, он так откликается, ты думаешь, «Блин, как это, как это возможно?» И хочу сказать вообще всем спасибо, даже участникам марафона, все просто настолько реально уникальные, и у каждого такие мысли, которые в тебе есть, а ты там думаешь, ой, об этом не буду писать, и кто-то об этом написал, ты думаешь, вау, классно, и это такой интересный этап сейчас, вот, где ты просто исследуешь себя, как бы со стороны смотришь на себя, и это, но это не описать словами, в общем,